В славном месте Мармлекон с давних пор жил папа Моу. Жизнь спокойна и легка, но возможно лишь пока. Да-да! Оздоровительная поездка -а! с женской группой. Справишься сам? Конечно, даже с завязанными глазами. А может, сходим в цирк посмотреть на картофель картофели Гудини, летающую таксу? Не хочешь взять моих детей с собой? Эй! Он хочет жить у нас дома. Давай. Мы вас отпустим, но с тем условием, что ты и твой тупиц с брат вернете собаку. Когда мы получим награду. Вы должны сейчас же приехать. Она издает странные звуки. Слышали летающую таксу похитили? <свист> Что это с вами? Что там опять? мол, слушает. Алло, привет. О. Звоню узнать, все ли у вас в порядке. Да-да, у нас все просто великолепно. Приключения на шоколадной фабрике. Именем закона за ними на полную! Эх.